Все это является так сказать, признаком незаконченного заезда. Incomplete это называется по-английски, по-русски это будет, условно говоря, квалификационный ноль. Два пилота, два брата, два представителя одной команды стартуют прямо сейчас. Первый боевой заезд, топ-16. Владимир Чевчан догоняет Гочу, догоняет действующего Спасибо. чемпиона российской дрифт-серии. Вот сейчас начинается зона Фултротл и они поехали к точке Фурии Даши. Постановка Почти синхронно Владимир ее выполнил. Но сразу на более широкую траекторию уходит Красно Сильвия С-14. Гочи тем временем четко по траектории проехал первую секцию трассы. Впереди их ждет самая длинная клиппинг-зона. Вторая, третья отметки. Удивительно, но в общем в темпе брата удерживается Владимир Чевчан. И почему это удивительно? Потому что Гочи был очень быстро на тренировках. Хотя, так, уклонялся от спаррингов тренировочных с соперниками. Каждый из пилотов проезжает лидером. И судьи оценивают это. И сравнивают проезды в роли лидеров. И, соответственно, проезды в роли догоняющих. Вот сейчас для полноты картины нам, собственно, еще одного проезда и не хватает. Владимир Чевчан слева по ходу движения. Разгон, постановка. Гочи четко, конечно, все понимает прекрасно. Когда это все произойдет, синхронная первая перекладка удается Георгий Чевчану, и они поехали в эту длинную дугу. Владимир чуть там за узел был далеко, там распрямился и... И замедлился. похоже, потому что уж очень как-то резко и внезапно догнал своего брата Гоча. И, как видите, желтая Сильвия С-15 осталась далеко позади. И, в общем, если судить по картинке, так и вовсе потерялась. Но на самом деле Гоча продолжил движение не настигла у нас вот эта информационная волна. Что у нас решают? Да, все-таки, все-таки вот это замедление в дуге имело место, похоже. Формально одинаковые по мощности автомобили, но сколько там в реальности лошадей в этом запасном SR20 мы не знаем. Да, в общем-то, это сейчас и не так уж важно. Главное, что за рулем там Гоча. И Гоча это очень и очень сильный и опытный соперник для любого из пилотов. И заносит там супру Сергей Кабаргина. Гоча начинает ускоряться в зоне Фуридаши Сергей Ленич оказался далековато там, чтобы своевременно придать динамику своей супры, Но вот он уже совсем близко. Ух, сколько же коррекция. А. Жаловался там на управляемость своего автомобиля. В интервью Сергей Кабаргин пытается ехать близко. Подъезжает плотную, но тут же снова немного отваливается. И всего одна перекладка остается до последнего поворота. Георгий Чевчан преследуемый по пятам «Супрой». Пересекает линию финиша Сергей Кабаргин и Георгий Чевчан продолжают спор за выход в четверку сильнейших третьего этапа РДС Гран-При 2018 года. Четко очень отработал респект зону Гоча сразу ставится на минимальной дистанции своего соперника, перекладка почти синхронная. И за пределами трассы задние колеса Супры. Не смог, к сожалению, после этого продолжить движение в управляемом заносе Сергей Кабаргин. Давайте только без вертолетов обойдемся. На этот раз, дорогие друзья, не будем злить судей. Аплодисменты Дидикабе, аплодисменты Георгию Чевчану. К сожалению, на этом дуэль пилотов закончена. Так, видите, решение судей. Тут, в общем, спорить-то о чем. Еще раз аплодисменты Сергею Кабургину. Гочер, разумеется, как победитель квалификации, начинает этот полуфинал в роли лидера. Ну, а мы, конечно, поддерживаем пилотов. Желаем им, чтобы все было в порядке с техникой, а о себе красивого парного дрифта. Поехали, борт-оборт через зону full троттл к точке Фурри, Даши. И небольшой там зазор оставляет Евгений Руженников, чтобы переложиться максимально близко. Гоче, Чуть меньше был угол Уже и сейчас нужно с этим что-то делать, подъезжать близко, близко, близко, близко. Потому что не непревзойденный мастер близкого парного дрифта. И победить его можно только таким же парным дрифтом, что сейчас и пытается сделать Евгений Руженников. И у него практически получается. Браво! Поехали! Евгений Ружейников теперь впереди. И впереди также несколько десятков, десятков метров этой самой респект-зоны ускорения. Гоча вообще ни сантиметра не проиграл здесь Евгений Ружейников. У Айда постановка. Браво, Гоча! Перекладка чуть меньше угол здесь у Чевчана. И что будет дальше в этой дуге? Сможет ли в нее вовремя попасть в эту клипин зону Ружеников? Да, есть ощущение, что получше с траекторией здесь у пилота. То это Энерджи, чем у Георгия Чевчана. В предыдущем заезде здесь большим углом преследует Евгения Руженикова Гоча. И да, что я вам говорил. Да, гораздо ближе оказался Чевчан к Руженикову. Итак, что же решили судьи? Все-таки проезд вторым перевесил. Ай, я... Раз т два ОМТ, до этого, собственно, и дозна. И хватает. One more time. Три красных, один зеленый. Под ваши аплодисменты. Поехали! Приходится играться в пилот команды «Фэйл Крю». К слову о разлитом бензине, отправляется на второй раунд этого «One more time» под ваши аплодисменты. Не случилось разгона в исполнении Аркадия Цереградцев. Вы видите, как там помигивает э, светотехника. А Вот и погасло вовсе. В общем, ведь, видимо, дело было не в бензине. Что остается сказать по этому поводу? Гоч проявил солидарность в данном конкретном случае. Не знаю, как это расценят судьи. По-хорошему надо было бы им в боевом режиме-то пахнуть хотя бы одному. Что там говорили о вертолетах? Вот они, пожалуйста, снова. Аркадий Цареграться Приветствует собравшихся. Выйди из руля своего обессилившего скайлайна. Ну что же. Графики дождемся, а то как-то на репрессии были судьи настроены. Нет, все-таки пожалели Гочу. Георгий Чевчан, победитель третьего этапа РДС Гран-при 2018 года. Так вот, еще раз итоги в личном зачете. Абсолютно стопроцентный результат. 225 баллов увозит из, из Нижнего Новгорода на летние каникулы Георгий Чевчан. Пилот из Красноярска. Аркадий Цереградцев второй до Агаса. Это третий.